клетки бактерий способны переживать неблагоприятные условия на протяжении десятков и сотен лет, образуя споры. При этом вокруг молекулы ДНК с небольшим количеством цитоплазмы и рибосомами образуется толстая защитная оболочка будущей споры, а все остальное содержимое бактерии погибает. В благоприятных условиях оболочка споры разрывается и спора прорастает в новую бактерию.